Что ты чувствуешь, когда тебя бьют? Я не знаю. Мне становится мерзко. А что ты сделаешь тому, кто ударил тебя? С тобой происходят перемены. Ты чувствуешь это. Вина терзает тебя. Изнутри. Гложет тебя. Тебе всегда была сила. Она другая. Королева. <смех> Околдовала меня. Мой совет. Пользуйся. Полиция задает вопросы. Он заслужил. Это безумие. Ты чувствуешь себя сильным? Если ты чего-то хочешь... Действительно жаждешь? Ты сделаешь ради этого все на свете. Она околдует и тебя. Я кое-что покажу. Что ты с ним сделала? Медуза. Королева змей.